Как скачивать музыку из социальной сети ВКонтакте на ваш iPhone и слушать ее в офлайн в 2021 году? Давайте разбираться в этом вопросе вместе. Меня зовут Артем, а вы смотрите канал Apple Finder. Погнали! существует уйма приложений, благодаря которым можно скачивать музыку из социальной сети вконтакте и впоследствии слушать ее без интернета на вашем iphone однако с течением времени большая часть этих самых программ по тем или иным причинам к сожалению перестает функционировать должным образом поэтому давайте без лишних предисловий перейдем сразу к делу для того чтобы скачивать музыку на ваше устройство в 2021 году нам потребуется абсолютно бесплатное приложение Pulse. ссылка на которую я оставил в описании под этим видео при первом запуске вам будет необходимо вести ваш логин и пароль для того, чтобы авторизироваться через ВКонтакте непосредственно в этом самом приложении. Теперь все, что нам остается сделать для того, чтобы скачивать и впоследствии слушать музыку из ВКонтакте без интернета на нашем айфоне, это нажать на кнопку загрузчика, которая находится справа от непосредственно самого музыкального трека. К примеру, я возьму несколько песен из своих аудиозаписей во ВКонтакте для того, чтобы наглядно продемонстрировать вам, как эта вся история работает. После того, как мы выбрали те самые Самые треки, которые у нас загружаются на наше устройство, они отображаются в специальном разделе «Папки оффлайн» либо же «Загрузках» загрузках. Теперь выбираем любой трек и наслаждаемся прослушиванием музыки. Какие есть плюсы у этого приложения? Во-первых, с точки зрения эстетики загружается не только трек, но и, соответственно, подтягивается из интернета и обложка к нему. То есть, если вы будете прослушивать трек и, например, заблокируете ваше устройство, то в стандартном плеере, в этом самом проигрывателе, будет отображаться не только название альбома, артиста или композиции, но и непосредственно будет прикреплена обложка, к которой относится эта самая песня вторых максимально простой, понятный и без лишних заморочек интерфейс. В-третьих, наличие эквалайзера, однако данная опция по своей сути является максимально стандартной и дефолтной для подобного рода приложений. Ну и в-четвертых, конечно же, что по сути стоило вывести на первый пункт, программа абсолютно бесплатная, без стройных покупок, дополнительных каких-то подписок и прочей ерунды и дичи. Минус у этого приложения один, но зато какой огромный. Это большое количество рекламы. Оговорка по Фрейду, однако это действительно так. Всплывающая реклама, различные рекламные плашки, которые находятся в разных частях программы и так далее. Однако стоит отметить, что это ни в коем случае не влияет на ваше взаимодействие с приложением. Все так же комфортно можно скачивать и слушать музыку из социальной сети ВКонтакте. Если этот ролик был действительно полезным, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и также поделиться этим видео со своими друзьями в социальных сетях, в которых вы зарегистрированы. Вы смотрели канал Apple Finder, меня зовут Артем, до встречи в следующем видео в следующих выпусках. Пока!